Всем доброго времени суток! Украинская певица Тина Кароль приобрела за собственные средства квартиру для семьи девятилетнего мальчика Егора, который весной потряс всю Украину своим дневником с описанием жизни в Мариуполе. У меня скоро день рождения, у меня умер дедушка, две собаки и любимый город. Новое жилье семьи теперь расположено в Ивано-Франковской области, в городе Бурштын. О горе ребенка звезда вместе со всеми узнала из социальных сетей. Мне 8 лет, сестре 15. Маме 38. Ей надо делать перевязку. Еще у меня умер дедушка. После того, как маме с дочерью и девятилетним сыном удалось выбраться из города-героя Мариуполь, они отправились в столицу Украины, где волонтеры подыскали им бесплатное жилье на все лето. Однако со временем мама двоих детей, муж который погиб от ран в Мариуполе, начала искать работу, жилье и школу для детей, чтобы вернуться к привычной жизни. Впрочем, семья не могла себе позволить квартиру в Киеве, поэтому поиски не помогли, пока однажды утром с женщиной не связался менеджер Тины Карель с новостью о том, что певица хочет подарить им квартира. Здравствуйте, я менеджер Тины Кароль. Волена аж перехопила подыха, человек продолжил. Тина на своих концертах читает письма войны. Спросила, есть ли у нас квартира, если ли где жить. Ну, я сказала, что нет. Ну, и вот он говорит, ну, мы так и думали. И Тина хочет подарить вам квартиру. Ну, это, конечно. Семья подыскала жилье в небольшом городке на Прикарпатье, а исполнительница обеспечила детей и маму мебелью. Егор с сестрой готовится вернуться к обучению в третий и девятый класс, а уже через неделю окончательно переедут в Ивано-Франковскую область.